Золотые горы, Кость. бутылки. И отправим баке, в переработку. Пластиковые бутылки. Отходы после вечеринки. Стружка. Теперь она тоже перерабатывается. Ее даже можно видеть после снега, по-моему, использовать. Да, на детских праздниках. Здесь у нас образуются вот такие обрезки алюминия. Это у нас металл. Полиэтилен, пластик ПВХ, отходы оргстекла, даже автомобильные бампера. Биг бэги Самый распространенный вид отходов на каждом производстве. А теперь внимание! Всем привет! С вами вновь я Андрей Чирова и сегодня у нас необычная серия. Сегодняшняя серия о том, какой вклад мы можем сделать в сохранение нашей планеты. В стройке, в бизнесе, в производстве, неважно чем вы занимаетесь, но каждая деятельность генерирует большие тонны, мегатонны отходов. Для примера, знаете ли вы, что общая площадь свалок в России занимает 4 миллиона гектаров? По площади, между прочим, это равно площади Нидерландов или Швейцарии. В прошлом году российская экономика сгенерировала 7,3 миллиарда тонн отходов. Это не является мусором в обычном понимании, это промышленные отходы. И чтобы вы представляли, это полтора миллиона километров состава поезда то есть от земли до луны четыре раза туда-сюда и сегодня я покажу вам то как появляются отходы на строительной площадке и на производстве мы снимем эту серию совместно с константином это мой партнер по компании ирбис которая занимается сбором промышленных отходов поэтому именно сейчас я вас приглашаю к нему на производство ну что мы приехали на производство к константину калинину он занимается тем что производит различные виды э, наружной рекламы, в сфере строительства производства, конструкций. Проблема экологии, она мне близка была всегда, всю жизнь. Мы дома сортируем отходы, okay. семье уже э, много лет. Ну, если из таких, э, ну, допустим, мы там отдыхаем с сыном где-нибудь на пляже в uh -huh. Таиланде, и вечером пройдемся и приберем пляж, своем пакет и просто соберем оттуда мусор. Ну, потому что я хочу, чтобы мои дети тоже, они разделяли со мной эти ценности. Угу. Вот. И проблема экологии, она мне просто близка, понятно. у меня двое детей маленьких, да, и я и лично в семье, и на производстве своем хотел бы как можно меньше вреда а, после себя оставить для окружающей нашей экологии Думай глобально, действуй локально, угу. не надо спасать мир, миру этого не надо, То есть ты делай просто сам, отвечай за себя сам, сам своими действиями делай правильные вещи, если ты делаешь правильные вещи, люди это увидят и будут просто за тобой их повторять. Ну давай уже не будем томить наших а, подписчиков. Давай уже расскажем, как называется наш проект и почему он так называется. Называется он так, потому что есть одна кошка, исчезающий вид. А, снежный барс, да? Ирбис называется. которая просто мне очень нравится. И там, да, своими конкретными действиями я вношу свой маленький-маленький вклад в сохранение природы в целом и этого вида в частности. Ну, а если брать немножко там глобальный, когда он выйдет на какие-то уже прибыльные показатели, я думаю, что мы часть этой прибыли будем отправлять именно в реальные фонды. Которые поддерживают, там, вот именно охраняют это животное, занимаются его, скажем так, сохранением этого вида в природе. Что произошло такого, что ты все-таки решил об этом задуматься, решил позаботиться о природе? До этого просто, наверное, дорасти. Или увидеть что-то плохое, да, там как-то что-то должно произвести, произвести какое-то впечатление, да, негативное. Я не знаю, как я к этому пришел. Я к этому просто пришел, просто понял, что после себя не нужно оставлять. Ну, не знаю, гадости, да? То есть, э, как сказал Преображенский, да? Грязь-то не, не, не в клозетах, да, а грязь в головах. Ну, здесь с тобой согласен, и, наверное, здесь осознание <как> приходит тогда, когда нас становится чуть больше, то есть, когда появляются дети, мы задумываемся, ну, про себя могу сказать, мы задумываемся о том, что мы им оставим, и тогда возникают какие-то идеи о том, чтобы помочь природе, помочь окружающей среде быть немножко чище. А какие есть виды отходов у тебя на производстве в компании АДМ? Ну, у меня на производстве, наверное, первый, мне такой арбуз закатила компания Ашан, да, они когда там составляли там, составляли тендерную заявку, один из вопросов был, какие действия ваша компания производит для защиты окружающей среды. Я такой, подумал, действительно, какие, да? И тогда мне скорее для галочки, да, я взял, купил пресс и начал прессовать картон и, и полиэтилен, да? И, в общем, ну, это был, наверное, мой первый шаг. Подтолкнула меня к этому компания ША. То есть он что, с требований тендера? Он, ну, то есть это были не требования, это был, скорее, вопрос. Если бы я написал никаких, возможно, это, ну, ни на что бы не повлияло. Ну, это был первый толчок. А вообще отходов у нас очень много это и и металл и пластик и оргстекло и полиэтилен мы по два камаза вот, отходов просто вывозили на свалку на полигон просто на полигон возили да просто платили за это деньги и да. я пытался там ну, искать кто там переработчиков каких-то чтобы что-то что-то там скажем так уже там накапливать и отдавать во вторичную переработку но ну, вот, такие были какие-то специфические отходы вот и в конце концов в какой-то момент мой же сотрудник, бригадир сварщиков наших, mm -hmm. подошел и сказал Константин Анатольевич, вот то, что мы выбрасываем, это все можно накапливать, перерабатывать, сортировать и продавать Я ему сказал, что хорошо, Сергей, попробуй, вот тебе время, вот тебе ресурсы какие надо И уехал в отпуск на месяц Через месяц он сказал, мы собрали фуру, рассортировали, продали, вот Вот, вот и он, он результат, вот, да? вот он результат, Все получилось и все, мы взяли этого парня на этот проект э, лидером и, и, и начали заниматься этим уже, ну, наверное, как-то уже серьезно Уже, ну, серьезно. уже как Вдум вдумчиво Вдумчиво, да Ну что, я могу сказать, что если у вас есть какое-либо производство, какой-либо бизнес то Вы можете смело обратиться в компанию Ирбис И компания Ирбис сможет забирать у вас, утилизировать, перерабатывать Вообще применять отходы с вашего производства с, с пользой для другого дела, то есть будет из этого производить сырье. Поэтому я контакты оставлю в описании, обращайтесь. Кость, я предлагаю, наверное, вот на этой как раз самой точке сейчас сделать обзорную экскурсию по производству компании ADM Engineering и показать, какие виды отходов вживую могут быть, не выбрасываться, а могут быть использованы. Идем. Ну, вот на этом участке мы перерабатываем алюминиевые профиля. Здесь мы делаем алюминиевые окна, двери, витражи. Вот здесь у нас образуются вот такие обрезки алюминия. Очень ценный отход. Алюминий очень хорошо у нас перерабатывается. И, соответственно, мы, конечно же, его сдаем. Сами профиля приходят вот в таких упаковках у нас. Это картон, полиэтилен, да, что тоже правильно перерабатывать, а не выбрасывать на свалку. Раньше все это на свалку вывозить? Да, раньше на свалку все. Ну вот здесь у нас участок полимерно-порошковой покраски. Так вот завешиваются детали непосредственно перед нанесением краски. этом участке у нас э, производятся сами фасадные кассеты, это участок гибкий. Начинается технологический процесс разматывателя э, металла, который вот в бобинах нам приходит. Здесь он выпрямляется, рубится на листы, дальше режется на плазменном станке. Отходы на этом участке это у нас металл. Тоже достаточно ценный отход, скорее ресурс, чем отход. Вот такие профиля мы делаем, Опа. и сами фасадные кассеты, которые у нас выглядят вот таким образом. Именно отсюда они идут на участок покраски. Вот здесь мы как раз сейчас накапливаем то, что передаем в компанию «Ирбис». Сейчас мы сюда складываем на то, что перерабатывается – это полиэтилен, пластик ПВХ. Отходы оргстекла. Все это чисто производственные отходы. И раньше мы их вывозили только на полигон. В этом цеху мы собираем рекламные вывески, обрабатываем вот широкоформатные баннера, вклеим буквы. Вот такие вот отходы. банерной ткани у нас остаются. Они тоже подлежат коричной переработке. Вот такие вот рекламные буковки собираются. Они собираются из оргстекла. И из пластика, в общем, все отходы, все обрезки с них тоже у нас подлежат вторичной переработке. Только таких обрезков в месяц в неделю, плюс-минус. Ну, в хорошие циклы пару камазов в месяц набирается. Два камаза обрезка, то все на свалку. Золотые и форы, Да, собственно говоря, вот это, да. То, что мы забрали из дома, да. И бутылки. И отправим пласти... в переработку. Пластиковые бутылки. Кстати, пластиковая бутылка разлагается 200 лет. Да. Стаканы из-под йогурта, из-под сметаны. Все чистое. То есть мы это все моем, уважая труд. Какие-то лекарственные штучки. Угу. Ну и соответственно отходы после вечеринки. То либордин рекомендую. То есть получается, что и дома, на работе, все полностью сортируется. И, и всего есть свой пункт назначения. Если ты решил так жить по таким правилам, кстати, тоже, да? А, пластиковые контейнеры бумажная упаковка это все это все я отвезу ребятам на переработку ну, мы собственно говоря сейчас на базу кильбис и проедемся и посмотрим как это все выглядит вот там разгрузим ну что мы уже увидели что и в строительстве и в любом производстве есть отходы эти отходы не разлагаются, поэтому их нужно сортировать, перерабатывать и пускать во вторичное производство. Сейчас мы посмотрим, как в компании «Ирбис» все это реализовано. Собственно говоря, уже приготовлено к отправку на завод переработчик. Это отходы исполненного э -э, ПВХ. Здесь примерно 5 тонн. Эта установка называется шредер. В ней все отходы измельчаются до необходимой фракции. Даже автомобильные бампера подлежат вторичной переработке. Это материал полипропилен, который обязательно должен перерабатываться. биг бэги Мешки из-под крупы, из-под сахара тоже должны и обязаны попадать в вторичную переработку. Причем мешка много и на любом строительном объекте, потому что они используются в том числе для сбора мусора. Угу. Вот такие подоконники демонтированы с строительных объектов. Это у нас ПВХ. Стружка. Стружка с, э, с посоконного производства. Всегда считалась чистым мусором. Теперь она тоже перерабатывается. Ее даже можно видеть искусственного снега, по-моему, используется. Да, на детских праздниках. Все вот это всегда, после каждого демонтажа, всегда шло на свалку. Угу. И идет до сих пор. Есть, любые демонтажные работы, любой разбор зданий и сооружений, это все сопряжено с неразлагаемыми отходами. А, не так давно мы закончили ремонт магазина Магнит. И только одного картона от упаковки мы собрали 500 килограмм. полтона Полтонна, да. Это упаковка от светильников, от плитки, от какого-то оборудования, от всех стройматериалов, и, и в, в итоге получилось э, полтонны. А раньше весь строительный мусор у нас куда уезжал? Да, туда. На полигон. Картон, наверное, самый распространенный вид отходов на каждом производстве. Вот именно так в конечном виде он у нас рассортировывается, прессуется. И в таких тюках мы его подготавливаем к дальнейшей транспортировке переработчику. Алюминиевые композитные панели. Они состоят из э, два слоя алюминия, в середине наполнитель, или асбестовый, или полимерный. Э, тоже очень ценный отход. Сейчас мы разрабатываем оборудование, чтобы, э, могли, чтобы мы могли отделить алюминий от наполнителя. И это уже будут очень ценные ресурсы. А так это... Это просто мусора. вот горы мусора а теперь внимание срок разложения втор сырья пластиковая канистра 500 лет алюминиевая банка до 500 лет пластиковая бутылка 400 450 лет стекло не разлагается вообще Итак, почему сегодняшняя серия была не только о строительстве, но и о том, что мы можем сделать для природы? Да все потому, что после нас будут жить наши дети, наши внуки и нужно оставить планету чистой. Даже в общественных местах многие сейчас уже обращают внимание наших детей на то, что не весь мусор разлагается, что нужно заниматься раздельным сбором мусора, что мусор нужно перерабатывать во вторичное сырье. Поэтому, друзья, сегодня мы заканчиваем не тем, что мы о стройке знаем все, а тем, что храните нашу планету и передавайте эти знания своим детям. Пока!